Привет, дорогие друзья, с вами Стив, и сегодня я вам покажу ловушку, которую, ну, легко построить, но не очень легко построить. Да, вот, такая, вот так вот она действует. Да, некоторые, может быть, знают, а некоторые нет. Ну, для тех, кто не знает, тогда вы... Ну, зря это включили. Ну, короче, вы наступаете на одну из плитку, из плиток, и в вас стреляют стрелы. Да, это, конечно же, интересно. Ну, я думаю, то, что любой знает, как вот так вот с раздатчиком. Ну, чтобы наступила стрела, вылетели. Но тогда будет одна стрела вылетает. А тут сразу несколько стрел вылетает. Вот, в общем, вот такая вот ловушка. Так, ща убьет. Отфу ты. Короче, ща сложный поставим. В общем, вот такая вот кошка. Ну так, давайте же приступим. чем меня зомби убьет. Все, у меня убит зомби. Все, оказалось, это на спал, не рядом. Ну что ж, давайте отойдем куда-нибудь подальше. А дальше вот-вот-вот-вот. Каким-нибудь вот, вот, вот. он к тому криперу. Все, пошел Моя территория. Так, для этого нам понадобится красная пыль, вот это вот повторитель, красный факел, также раздатчик, стрелы. Ну, стрелы, стрелами я потом все это заделал так, чего еще так, наживные плиты так, еще еще, еще, еще ну, если вы хотите то можно, кажется как-то с рельсами -то, это проделать ну, я попробую это, этот фокус с рельсами проделать Иду подальше. В деревне все шикарно. Сейчас вот уклоним и сделаем это все. Так, все. И вот дерево какое-нибудь. Вот дубовые доски. Ну, например, построить дом какой-нибудь и вне ловушку. Либо вот с рельсами какую-нибудь фигню такую. для давай нам поднимется Такие, ну и такие, если вы хотите. Так, сейчас я вам это покажу. Так, если вы хотите, то сначала вам надо сделать вот так вот. Если скрытную ловушку. Значит, вам надо... У вас будет комната. Вот такой проход небольшой. Его можно сделать размер разного совершенно любого. Неважно какого. Хоть на весь мир. Хоть на весь мир не бывает. Не, реально, на весь мир. Вот, в Майнкрафте не бывает никак. Столько сделать маленький мини-мир. Так, ой, что-то меня уже занесло. Там делаем. Сначала копаем вот так вот, еще вот так вот, раскапываем, и все вот это вот, то что внизу, мы делаем ростом. И дальше поршни, ой, повторители. Повторители мы должны залезть так, ну, ставить их в таком порядке, чтобы они... Ну, вот так вот были. В общем, вот так вот ставим. Сюда факелы уже. Да, вот так вот факелы ставим. И как я помню, вот сюда вот нам надо панельки. Так, да, все есть. все нормально работает. И сейчас вот выкапываем эту всю землю. И вот в эту всю землю накладывайте... Вот. И сейчас... Смотрите. Вот это вот ну, никак совершенно нельзя заделать. Но можно повыше как-нибудь сделать. Ну, я почти что не знаю как. Ну вот где-нибудь сбоку вы проделываете вот, проделываете вот так вот. И рядом вам надо поставить вот такой вот механизм. Он, наверное, работает ну, не на всех компьютерах. Но есть еще другой механизм. Но я его покажу, думаю, что в конце серии нет вы в интернете если что поищите мне лень это все показать вот так вот делайте и сейчас нам нужен факел стоите вот так вот по бокам не лгай вот так вот по бокам и если вы хотите чтобы оно вот не моргало ну, не моргала. То вам надо сделать вот так вот. тогда оно моргать не будет. Так это я заделывать не буду. Дальше мы вот так вот это все делаем в три. Раз, два, три. И вот так вот продолжаем до вот этой вот фигни. Вот. И мы продолжаем вот до этого. Ну, как тут ровно окончилось, так мы и заканчиваем. Дальше нам надо расположить вот раздатчики именно вот в это направлении, Так вот. И соединить это все рационально. Сейчас слайма отгоню. А, не то. Там, ну, если хотите, то можно сделать вот так вот я лично хоть на том механизме я не так делал но мне больше так подходит вот. и наполняйте это все как там стрелами, пузырьками опыта там зельями какими нибудь не знаю короче сейчас я это набью стрелами все я наполнил это все стрелами и получилась вот такая вот ловушка большая. Можно это все досками заделать. И вон там он там будет типа этого. Как там? Блин, я забыл, как это называется. Алмазный блок точно. Вот так что-то. Фигня какая-то вывязала. Ну, в общем, там алмазный блок и все это закрыть. Сейчас я вам это покажу. Так, тут надо спамбод поставить. Все. Вот, например, там алмазный блок. Это выкинем. И он вот так вот идет и получает урон. Урон ну, правда небольшой. Ну можно это в принципе сделать со зельями всякими. Ну в раздатчик можно зелья всякие запихнуть. Там не знаю отравление еще чего-то. Ну вот например возьмем зомби.